итак когда вы собрали небольшой ролик у нас уже есть материал значит с которым можно работать дальше смотрите чтобы я хотел вам показать когда вы собирали этот ролик естественно у вас возникали вопросы желания Поработать уже непосредственно с самим э, клипом с самим роликом э, непосредственно здесь на рабочем столе. О чем я э, хочу рассказать дальше? Я хочу вам показать, как непосредственно уже на самом рабочем столе мы можем э, сокращать наши ролики, если они длинные, затянуты. Наоборот, удлинять ролики, если они короткие, менять их местами либо же, если мы нашли какой-то интересный план, мы можем этот план вставить в середину нашего клипа. Да, для того, чтобы все это делать удобно, я, я вам сейчас покажу, как это все выполняется. Итак, значит, ну, я здесь по-быстренькому собрал какой-то кусочек этого клипа. У вас должно быть больше. Давайте попробуем разобраться, как сделать так, чтобы, чтобы сократить наш план? Смотрите, для того, чтобы сделать сокращение, сократить э, план, мы должны пользоваться э, следующим инструментом. Это, это, конечно же, самый простой момент, это мышка. Значит, э, для того, чтобы сократить план, мы должны навести мышку на стык, на склейку между планами. Я вот сейчас уберу картинки, чтобы вам было э, вид, виднее. Итак, мы наводим мышку на склейку, на стык между планами. И у нас появляется вот такая вот как бы скобочка красная со стрелкой. И в зависимости от того, в какую сторону смотрит эта стрелка, значит, с тем планом мы будем и работать. То есть, если стрелка наша смотрит влево сейчас, значит, мы будем сокращать вот этот беленький выделенный план. Если же стрелка смотрит вправо, значит мы сокращаем вот этот план, в который она на которой она смотрит. Теперь следующий момент. Как узнать длину э, нашего плана, который мы положили на наш рабочий стол? Для этого, смотрите, мы просто наводим мышку на сам план и тут же у нас появляется вот такая вот э, справа от мышки внизу э, внизу справее появляется табличка которая нам э, показывает некоторые параметры это название клипа там его начало его конец но главным для нас показателем является самая нижняя строка которая называется duration duration то бишь длина нашего плана ну сейчас у меня идеальные три секунды но предположим что это у меня был план, который там был, например, крупный, и мне нужно из этих трех секунд взять всего лишь две секунды. Как мне сократить до положенных двух секунд? Делается это следующим образом. Мы можем свой план сокращать как с правой стороны, так и с левой. Значение не имеет. Что мы делаем? Мы наводим мышку на край, на стык, зажимаем ее, у нас появляется, видите, красная такая скоба. И мы начинаем тянуть наш план зажатой мышкой. Держим мышку зажатой и тянем его влево. И при этом смотрим, э, ну, во-первых, в верхнем э, экране мы видим, что происходит с нашим планом, что вот он сокращается. Во-вторых, мы можем наблюдать... Э, его хронометраж как изменяется это в табличке которая у нас возникает вот здесь вот справа от внизу от мышки смотрите и там у нас тоже есть duration. и если я говорю что нам нужно дотянуть до двух секунд до двух секунд значит мы вот у нас три было секунды мы начинаем тянуть тянем тянем тянем и сокращаем вот ровно до двух секунд можно 2 0 2 сделать вот таким вот образом мы сократили а теперь, как я уже говорил, для того, чтобы нам не пододвигать вот эти все планы, не соединять их между собой, мы можем просто взять и выделить эту пустоту и нажать клавишу Delete. И все остальные планы, которые у нас здесь справа были, они подклеятся к этому плану. И теперь наш план, который был 3 секунды, он станет 2 секунды.